Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы летим в Барселону. Вот такой номер. Вот так вот он и выглядит. В общем, в номере тепло и чисто. Вот мы находимся на улице Карьер де Барти. Вот он едет и поет. Развозит продукты Вот это наш скромный отель Отель Беспрайс И сейчас мы отправляемся В Паргойль В прямом эфире Мы хотели поехать на Автобусе Но нам сказали, что что тут Ехать, когда можно идти И мы прямо По этой улице Сейчас так и пойдем да, но мы пока что пошли вниз, это очень приятно. Вниз, вниз, хорошо. Этот район называется Деграссия. Да, в общем, на этом районе говорят не очень дорогое жилье. Поэтому кому хочется жить в Барселоне, можете посмотреть. Где недорого жить в Барселоне. В отеле, кстати, отличная кровать. Очень чистый. Работает вся сантехника исправно. Хороший телевизор. Ой, какая красота. Ой, а что тут есть? Смотри, сейчас посмотрим. <звы> Спешл красы. С шоколадом. А эскиз Я хочу пить ужасно. Наш завтрак. Испанский вариант водички нашли. Мы все не можем решить, идти ли нам поргой или пешком или идти нам все-таки на автобусе. Так, мы идем по улице Ле и идем. Прямо к парку Гуиль. Мы хотели сесть на автобус 116, который здесь останавливается и подвозит прямо к парку. Но мы пока полны сил, нам кажется, что мы сможем и пешком дойти. Да, я уже вижу. Собака, Собака, Собака. села на проезжей части. Собака села и ей приспичила. Ой, собаки мне ну, просто везде. Да, да, надо вот эту а это до конца, да? да? Ну, что делать? Вот такой вот вариант ползти по этой улице. Такси едет. Самые умные едут на такси. И полетели на гору. Все, ставим, ждем вас 116. О, тут такая циркуля. Погода отличная, кстати. Бананы. Бананы. Мусорные бачки кругом, да, понятно. После этой остановки улица уходит под 45 градусов. К нам едет автобус. <реклама> вот на 116 автобусе по 2,41 билет. Нужно платить карты. Это центральный вход. И куча народа. Мы снимаем снизу, а кто-то снимает сверху. В этом выход с парка. Энтрада там. Пошли на энтраду. Вот смотри, фринал. Баба. Так, мы идем вдоль стены парка Гори. И сейчас будем заходить. А вот здесь когда рыда вниз. Вот эта улица, к которой мы, по идее, должны были подниматься пешком. Но проехали на автобусе этот трудный участок. На самом деле, ничего трудного здесь пройти вообще я не вижу, действительно. Так что не следуйте нашему примеру, а поднимайтесь сами. А вот здесь... Таписы продают, никуда ходить не надо. Вот здесь кафе, которым продают, наверное, вкусные паэли и таписы. Да, но у нас есть с собой чипсы. То есть есть паэли, бар таписы. Мы купили билеты заранее на сайте Парка Гуэль, и билет наш был на 12.30, но нас пустили на полчаса раньше. Девушка на входе отсканировала нам коды, и мы спокойно зашли в Парк Гуэль. Но очередь небольшая за билетами, совсем небольшая. А как тут маршрут? Надо... Ну, вот у тебя, видишь, есть карта, и ты сама, я так понимаю, и вырабатываешь Да, хорошо. Значит, сейчас мы пойдем в основную часть. Парка. Там, где находятся основные все достопримечательности. Пройти к основной части вам сразу не удастся. Сначала вам нужно осмотреть виадуки и подняться наверх. Народу очень много, несмотря на не сезон, сейчас уже декабрь, но очень тепло на улице, очень солнечно. Вот, как чирикают. А здесь вот все фоткаются. Вот это, где мы только что были, где мы только что вошли. Вот отсюда, смотри, еще какой красивый вид на горе. Вот они, попугаи. <смех> ага. Вот еще девочка тут кричит. О, здесь прохода нет. Рождественские деревья. И все туи завешены гирляндами и пожеланиями. В общем, мы хотели попасть сразу в основную часть, а потом пойти в вспомогательную, но так не получится. Тут ворочки закрыты. Сначала посмотрите тут-тут, а потом уже придете туда, где все. Вот это колонада там. Давай сначала тогда туда действительно. Вот такой вид у нас. Вводит экскурсии. Мне казалось, что если будет не сезон, то никого здесь не будет. Но на самом деле здесь всегда будут люди. Так, вот это колоннада. Сорри! А кино Так что если тут не знаешь, то хрен пройдешь, ребята. Поэтому не надо думать, давай, что, давай что тут не все не так просто. Я Я не так. Не да. Куда в север. Да. Вот тут какие красивые. Вот смотри, что можно сделать из наших камней на даче да немножко автора немножко фантазии вот бьем у нас уже есть Как тусари. А это дом Зигудии. -зи. А где вход в музей? Так, я, я думаю, включено в билет стоит 5,50 отдельно. Надо сканировать штрих-код. Так, что тут написано? Нельзя фотографировать, ничего нельзя. Понятно. Так, постоянно встречаются вот эти колоннады, колонны, все выше и выше. Такое впечатление, что камни висят и упадут тебе на голову. Тут место для пикника, для отдыха, ария пикника написано. Небольшая смотровая площадка. Здесь как-то очень оживилось. Io non lo tengo qua, se non questo perché volevo un attimo respirare. Так, ну мы пришли. вот там видишь, хорошо, это у меня сами. Да, вижу. Вот это вело, которое мы видели снизу. очень много народу поднимается сюда. Он города фамилия. Еще один из входов Парк Народу немного, можно взять билеты С водой вообще нет проблем Все продают воду Этот сервис Здесь налазили Люди сидят и по одному евро Толкают маленькие бутылочки воды Но правда мы за такие же деньги Купили и внизу в ларьке Детская площадка Место для пикника. Дети играют есть бутылочка, можете наполнить здесь. Вот люди пришли, молодые ребята, сейчас будут наполнять воду. И не надо платить 1 евро. Дается даже захватить место, где нет людей. Почти. Сегодня воскресенье, народу очень много в парке. Тура для стресс крест это крест. Сидим в самой высокой точке Паркагуэль. У нас тут рядом исполнитель. Мастер-исполнитель народных испанских песен. спускаемся на канец центральной части этого парка самый крутой для этого надо обойти весь парк и рядом а как называется это мысль? А вот это гайд. Так, вот здесь никого нет. Очень хорошая алика. Здесь пальмы. Так, ну вот центральная смотровая фарка Народу, конечно, тучи. с вот скамья знаменитая, которая поясывает эту площадку, на которой как-то особенно удобно сидеть. И дальше мы вон туда пройдем, где два домика, построенных в Гауди, Из многочисленных, которые должны были построиться на этой территории, но не построились. Из-за того, что барселонцы не захотели переселяться в эту часть города. Я их понимаю. Кому надо воды, моля, так, ну что, мы дошли до центральной части. Да, все тут огорожено какими-то оградками. Посидим, попробуем. Вот здесь примерно. Здесь хороший вид. Красота. Сейчас мы спросим у блогера, почему ему так удобно сидеть на этой скамейке. История такая. Гауди сажал сюда людей, и вот этот бортик, который опоясывает эту скамейку, он ложится на поясницу и сидит удобно. Это он проверял на своих строителях, архитекторах и на себе самах. Только так можно создать что-то, выдавившись. Мы уходим. Со смотровой площадки Сейчас пойдем Снимать внизу Эти домики Творения груди Их он смог построить только два Как я уже говорила И в которые вы тоже можете попасть За 5 евро Но снимать внутри там нельзя Поэтому блогеры отдыхают и вот это вот колоннада. Но тут видно, что колонны все асимметричные и сужаются кверху. Прекрасный потолок в стиле Отлично выглядит. Тут только портит вид э, скорая карета. Скорая. Да, ну, видимо, кто-то не выдержал этих восторгов. Да. И вон там уже скорая помощь. Да, да вот тут можно да. войти. Вот эта решетка Похожа как в доме Весенс Это листья монстеры Здесь продаются сувенирчики Магазин Здесь есть небольшое кафе, а тут что, а тут туалеты, да, все понятно. Вот такие автобусы тут ходят, 24 четвертый до 40, а мы ехали на 116-й. Конец то освещение, стало прекрасно, можно вообще оснять а просто вот здесь все домики. Последний наш лайфхак: сохраняйте билет до выхода из парка. На выходе у вас его спросят которые в Агранде. Вот они все такие разнообразные. Управляемся вниз. И сейчас мы пойдем пешком. Этот маршрут. И вот это декабрь, товарищи. Не просто декабрь. А конец декабря. Да, конец декабря. Скоро рождество. Для нас это непривычно. Красота. А, это просто вот эта улица называется Кольер де Весь район Деграсси – это просто горки. Крутые горки. Не зря богатые барселонцы не захотели переезжать в этот район. И сделали этот проект Гауди убыточным. Да, вот опять идет 116-й автобус на дороге смотрю а, -а, а вот оно. фигу вы сюда проедете ребята на машине только для своих вот здесь тоже мы подняться к парку Гуэли. такие Тысячу ступеней вот такой на стрит-арт вот прям все ворота тут раскрасили Народ разделся уже вообще до футболок, несмотря на то, что сейчас уже декабрь. Вот такая уличка. Ну, вот уютная пойти. в этом в районе Деграсе. Даже если это дешевый район совершенно испанский, не вижу тут никаких таких особых иностранных лиц. Вот Бар-ресторан. Ну сейчас попробуем зайти в ресторан. Чуть перекусить. Вот бар выглядит так изнутри. Без изысков. Мы тут сейчас взяли Кока-Колу и поели. Мы сегодня решили обожраться. Взяли две вот таких тарелки. Поели называются с морепродуктами. Но тут три криви. Одна мидия, еще там один кальмар по -моему. Попробуем. Мы вышли из нашего кафе, где мы ели. Это хозяева китайца. Поели поели рис с морепродуктами, но она вкусная, Мне не понравилось. Мне очень да. вот водичку, может, наберем воды. Ну, вообще этот район мне нравится, почему такой тихий, спокойный, китайцы. Вот такая улица, как вам. Такой уклон. Клиника. Интерасс, панель. То есть это клиника, да. Так, ну что, вот мы пошли так вот так, на подъем. А что мне нравится? Здесь так тихо. Ну, видимо, потому что сегодня воскресенье. Все по домам. Все в парке. Все в парке. Да, по домам, в парке. Вот так вход в дом. Красиво. Вот тут написано, кто тут живет. Это еще такой же. Это не наш отель, нет? Нет. Это не наш отель. Наш отель вот там. Переулицу перейдем. А вот такие балкончики уютные. Наша прогулка по парку Гуэль и району Деграсия подошла к концу. Спасибо, что путешествуете с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра и мира!